Здравствуйте, подписчики моего канала ну, Дальше обзор моих девочек Хочу рассказать про остальных Вот у меня здесь, будем так говорить, двор терьера Порода Ломан Браун Черная бородатая Это я вообще не знаю, какая порода Там, по-моему, русская черная ну, в общем, как-то вот так вот. Куча-куча пород. Что могу вам сказать про Ломан Браун? А, еще вот кученки две штуки. Две кученки. В общем, сборная солянка. И классный петуханчик. У него такой гребень красивый. Вот он. Вот он, такая лапочка вот да красавец мой Вон, тут это девочек всех окаживает э, сколько у меня есть? 2 4 6 9 10 11 12 12 девочек на 1 Петю. но так как яйца мне от них не нужно фу, на инкубацию яйца от них не идут то они у меня только ради яйца содержится. В принципе несутся неплохие большие яйца, особенно вот у этих у этой мелкотравчатой очень большие яйца. А вот здесь у меня еще один второй Петя Марана и девочка были замечены в расклювье яиц и посажены ну по крайней мере на неделю это точно карцер вот будут здесь сидеть отдыхать уму разуму набираться если будет замечено второй раз секир башка готова так что хочу сказать в принципе девочки у меня эти несутся хорошо Довольно неприхотлемые. Ломан Браун. Вообще, по-моему, неубиваемая порода. Единственное, что вкус яйца, ну, самый посредственный. Потому что все-таки несется каждый день по яичку Ну, это все-таки сказывается на вкусовых качествах яйца. Оно неплохое, конечно, с магазином его не сравнить. Но допустим по сравнению с яйцом марана или мини мясной оно очень сильно проигрывает даже по сравнению вот с этой вот девочкой вот, вот брамочкой тоже они проигрывают в этом отношении но зато в принципе неплохо несутся Основную массу яиц, в принципе, э, приносят пока они. Ну, здесь они более взрослые. Вот кученки они вот такие большие, девочки. Луман Браун, конечно, поменьше. Ну, вот так вот. Основную это, массу яйца вот они мне и приносят. Так что вот так вот как-то. Все. Спасибо за внимание. Всем пока.